Тебя мы ценим, обожаем И с днем рождения поздравляем Здоровья, радости, успехов, везения, Много счастья, смеха Пусть будет все, как хочешь ты Пусть исполняются мечты